Ребята, всем привет! Я думаю, что каждый из вас отметил классный Новый год, и мы решили включиться в работу, снимать наш Ford Mustang. На самом деле мы очень ждали предпоследние выпуски. Он уже у нас вот в таком виде, и мы очень хотели для вас снять один из видеороликов, хотели в декабре это сделать, но, к сожалению, СДЭК нас подвел, и сегодня мы только вот получили посылку. Будем рассказывать в том же формате, у нас пришли посылки, мы накопили побольше выпусков, и сегодня расскажем вам о них подробнее. Кто не в курсе, у нас в каждом выпуске приходят журналы. Это сейчас у нас будут выпуски с 51 по 62. И если вам интересно, посмотрите предыдущие выпуски, как выглядит бархатный салон от Ford Мустанга. Достали из коробки запчасти и вот столько их получилось. Судя делу, нам сейчас предстоит установить педальный узел и нижнюю боковину перед тем, как установить приборную панель. Педальный узел мы собрали. Выглядит вот так все в сборе. Если у кого-то есть вопросы по сборке, можете задавать их в комментарии. Сейчас мы приступаем к сборке торпеды и наглядно вам покажем, как все это происходит. Ребят, посмотрите, какая детализация. Это значок угнать за 60 секунд. И закрывашки для тахометра. Даже вырезанные отверстия под поворотники. Очень все качественно и детализированно сделано. Сами можете оценить. Вот такая приборная панель. Торпеда у нас получилась. Посмотрите, как все детализировано, много хрома. И остается поставить вот эту вот эмблему, угнать за 60 секунд. Она вставляется вот сюда. Сейчас мы это сделаем. И будем дальше продолжать сборку нашего салона. Ну, по по фильму в автомобиле был огнетушитель, и сейчас мы его соберем. Для того, чтобы собрать огнетушитель, нужно попасть вот этими отверстиями друг в друга, и тогда у вас сборка пройдет без проблем. О, боже мой! Сейчас мы закрепим бардачок, почти у нас это получилось, вот здесь вот он у нас, и установим магнитолу. На самом деле это очень делается просто, берется, вот так вставляется и закрепляется болтами. Вот что у нас получилось, мы сейчас продолжаем сборку, оставайтесь с нами. Сейчас мы собираем пол, у нас есть передняя часть и есть то, что будет посередке. Делаем это вот таким вот образом. Закрепляем к низу отверстиями и закручиваем болтами с обратной стороны. Берется часть ковролина и нужно вставить будет в отверстие, которое ближе к тоннелю. Их здесь несколько, поэтому не перепутайте. И с другой стороны делается абсолютно то же самое. закрепили ремни безопасности сейчас будем ставить коврики они сделаны из пластика и крепится очень просто здесь есть такие маленькие штукенцы которые вставляются в коврик и просто держатся Хочется поскорее начать прикручивать задний ряд сидений, и мы начнем с того, что прикрутим подиум задних сидений. Боже oh, мой! Oh, oh, oh, oh. oh, oh. Так, друзья, на сегодня мы закончим ролик, и у нас осталась лишняя деталь. Мы долго думали, откуда она, с разных сторон ее прислоняли, но нигде нет ни крепежа, ни отверстий в инструкции тоже пока не ясно, куда она крепится. Думаю, что в следующем выпуске мы поймем и расскажем обязательно вам об этом. Но, как говорится, лишним детали, когда остаются, это не всегда плохо, поэтому оставим ее до следующего выпуска. И вообще, кстати, если вы планируете собирать подобные модели со своими близкими людьми, с детьми, ближайшими родственниками, то имейте в виду, что... Эта конструкция может вас развести, рассорить, развести по разным домам, потому что это настолько кропотливый труд, и каждый переживает, что кто-то что-то сломает. Поэтому, когда вы идете на этот шаг, имейте это в виду. Покупайте различные напитки, закаляйте свою нервную систему. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и проявляйте свою активность. Если у вас есть предположение, откуда все-таки вот такая вот штукенция может быть, пишите в комментарии. Пока! Я мечтал поездить на ней, но не могу. И даже на конкурс я должен вести ее фуре. Эта машина слишком хороша, чтобы на ней не ездить.